Джастин Уильямс, июль 2010 года, Канада. 20-летний Джордан Осборн, встревоженный истошными воплями, доносящимися из соседнего дома, решил выяснить, в чем дело. В доме он обнаружил соседа, 21-летнего Джастина Уильямса, играющего в World of Warcraft, и громко орущего в микрофон в процессе обсуждения игровых моментов с другими участниками. Джордан попытался успокоить геймера, говоря, что не стоит так переживать, ведь это всего лишь игра. Это не просто игра, это моя жизнь, воскликнул Джастин, схватил Осборна за горло, ударил, а затем пырнул не, кстати, подвернувшимся ножом в грудь. К счастью, рана оказалась несмертельной. Джордана госпитализировали, и он через некоторое время пошел на поправку, а его соседу было предъявлено обвинением в нападении на человека при отягчающих обстоятельствах и с применением холодного оружия. Энтони Грациано 19 лет от роду нашел в интернете адреса ближайших к его дому синагог и соорудил несколько коктейлей Молотова. Нетрудно догадаться, что рецепты он также добыл в сети. 3 января 2012 года он поджег бутылками с горючей смесью синагогу в Парамусе. 11 января то же самое осуществил в Резерфорде, причем во втором случае он знал, что при синагоге живет равен с семьей. Почти через пару недель после второго поджога Гента не арестовали, причем адвокат пытался доказать следствию, что проступки его клиента вызваны психическим отклонением спровоцированным чрезмерным увлечением видеоиграми. Кристиан Ривера 16 августа 2011 года 14-летнего жителя Оклахома-Сити Кристиана Ривера, поглощенного игрой, вдруг отвлек пронзительный звук явно невиртуального происхождения. Он обернулся на шум, оказавшийся плачем его девятимесячной сестры Линды, которая ушиблась при падении, а когда снова взглянул на экран, его персонаж был уже мертв. Раздосадованный Кристиан взял сестру на руки и несколько раз сильно встряхнул, надеясь, что это ее успокоит, а затем положил в колыбель. Линда еще некоторое время плакала, а затем затихла. Вернувшиеся вечером родители сразу поняли, что с дочерью что-то неладное и отправились в больницу. Врачи заметили, что характер травм не соответствует полученным при падении, и вызвали полицию. На допросе Кристиан рассказал, как было дело. Девочка через три дня скончалась от травмы мозга, а подростка поместили в камеру для несовершеннолетних. Ему может грозить пожизненное заключение. Инцидент в Рейнхеме. В 2010 году двое подростков из города Рейнхем, 12 и 16 лет, как утверждает обвинение, попытались с помощью коктейлей Молотова сжечь гараж и дом. Однако сами парни заявляют, что не имели никакого злого умысла. Они допоздна играли в видеоигры, а затем решили немного развлечься в реальной жизни. Подростки залили в пивные бутылки бензин, а затем подожгли их на дороге перед гаражом. Полицию вызвал бдительный сосед, в четыре часа утра заметивший пламя. Как позже сообщили террористы, имена которых в интересах следствия не раскрываются, идею им подсказала игра, за которую они в ту ночь провели несколько часов. Жульян Баро. Один из многочисленных поклонников игры Counter-Strike, 20-летний Жульян Баро, проявил упорство, достойное не виртуального, а настоящего бойца. Однажды, когда Жульен играл в любимую онлайн-стрелялку, его персонажа прикончил ножом другой участник боя. Француз затаил обиду и в следующие семь месяцев провел, вычисляя личность игрока и его дом. Как оказалось, Михаэль, так зовут обидчика, живет лишь в нескольких километрах от Жульяна, и у несправедливо зарезанного сразу возник план адекватной мести. Жульян взял нож и отправился к Михаэлю, а когда тот открыл дверь, прямо на пороге всадил лезвие в его грудь. Злоумышленника арестовали в течение часа. Позже он объяснил полиции, что хотел отомстить Михаэлю за убийство, совершенное в игре. Коварный план Баро, в отличие от виртуальной атаки Михаэля, не удался. Лезвие ножа прошло в паре сантиметров от сердца последнего, и врачам удалось его спасти. Жульена Баро осудили на два года лишения свободы. Ким Ю Чул и Чой Ми двое влюбленных из Южной Кореи жили душа в душу, 40-летний Ким и 25-летний очой проводили дни напролет в онлайн-игре «Приюс», заботясь о виртуальном ребенке. Мужчины и женщины дарили девочке по имени Анима всю свою любовь. Казалось бы, чем не семейное счастье. Идея закончилась со смертью реальной трехмесячной дочери. Вернувшись домой после очередного 12-часового сеанса игры в интернет-кафе, родители обнаружили, что девочка скончалась от истощения. Парочка пустилась в бега сразу после похорон, однако вскоре их обнаружили и арестовали. Уилл и Джош Бакнеры Братья Уилл и Джош, 15 и 13 лет, решив поиграть со снайперской винтовкой, убили одного автомобилиста и ранили другого. Когда их задержала полиция, парни объяснили, что всего лишь хотели применить свой виртуальный опыт из игры в реальной жизни, но никому не желали причинить зла. Подростки провели несколько месяцев в исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников. Хуанги Молодой китаец Хуанге получил от родителей 50 тысяч юаней, чуть больше 7 тысяч долларов, на организацию своего бизнеса по торговле морепродуктами. Однако всю сумму 21-летний Хуа спустил на онлайн-игры. Когда пришла пора рассказывать о своих успехах в бизнесе, молодой человек не нашел иного выхода из ситуации, кроме как отравить родителей. 14 июля 2007 года он приобрел 20 упаковок тетрамина, китайский аналог крысиного яда, и попытался отравить отца, однако у него ничего не вышло. Настырный китаец снова купил тетрамин, на этот раз 45 упаковок, и через несколько дней приготовил родителям ужин. Вторая попытка достигла своей цели, и пока отец и мать скорчились в предсмертных судорогах, Ху засел за игру, не обращая внимания на их просьбы вызвать врачей. Когда родители скончались, молодой человек пытался убедить полицию, будто его мать сначала отравила отца, а затем сама приняла яд. Но его выдала история просмотров интернет-страниц в браузере. Куанге приговорили к смертной казни, однако как раз в то время игроманию в Китае признали психическим заболеванием, так что приговор был обжалован. Йонат Савин Румынский подросток Йонат Савин увлекся игрой Counter Strike. Да так, что из почти 270 дней учебного года 15-летний парнишка умудрился 200 прогулять. Его мать, не зная, как еще заставить сына вернуться домой с виртуального театра военных действий, обрезала интернет-соединение, после чего юнот несколько раз ударил ее ножом, затем собрал все деньги в доме и на четыре часа отправился в интернет-кафе. Отец подростка вернулся домой, обнаружив труп любимой жены, в этот день, кстати, у них была 16-я годовщина свадьбы, конечно, сразу же вызвал полицию. Через некоторое время домой пришел ее над, и когда увидел в доме представителей сил правопорядка, заявил «Думаю, я тот, кого вы ищете». Юному убийце грозит до 12 лет тюрьмы, однако некоторые специалисты уверены, что его признают психически невменяемым, на что указывает 17 ножевых ранений на теле матери. Гэви Ален Принс Дело Гевина Принца в 2011 году потрясло не только американскую общественность, но и, пожалуй, весь мир. Не каждый день 15-летнего подростка обвиняют в убийстве собственной прабабушки, да еще и самурайским мечом. Гевин играл в компьютерную игру, когда 77-летняя женщина попросила его отвлечься от процесса, однако мачек ни в какую не желал уступать ее требованиям. После непродолжительного спора Принц достал самурайский меч и зарубил старушку. Затем он напал на 55-летнюю бабушку, но та забаррикадировалась в комнате, отделавшись небольшим порезом и вызвала полицию. Подросток в это время выбежал на улицу и попытался напасть на двух соседей, но тем удалось убежать. Юноша оказал сопротивление прибывшему наряду полиции и успел выстрелить в них из пневматического пистолета, прежде чем его обезвредили электрошоком. Для Гевина это был третий арест за три месяца по обвинению в агрессии, причем ранее у принца уже изымали самурайский меч, но он успел обзавестись еще одним.